Свободно? свободна? Ну, да. Бегом тогда прыгай сюда. Ну не идеальное я делаю так, не умею зарабатывать иначе. Но ты ни разу меня не остановил, родной брат. Я толстая, нормальная пушка. Никто не любит их, ни нас, ни их. Обойтись без нас не могут. А чё, а где девчонки? А, в тюрьме. Понятно, поеду заберу. Короче, есть у меня один бизнес-план? В Москве пробить очень сложно, Вот здесь дома поли не пахны. А что же я делал-то? Разбукотеть стать счастливыми и независимыми. Девчонкам тут подумали, короче, решили уйти. Я тебе, сука, жития не дам. Это война. Ну что, девки, начало положено. Значит так, девочки, правила три. Мужиков не водим, вещи не разбрасываем, плиту моем по очереди. Ты деньги хочешь вернуть или нет? Деньги можно по-другому выбивать. Какой глаз? Выстрелить? Может, тебе долго? Рот закрой! закрой! Денег нет. Но на нет и суть есть. Вы думаете, я злой, мне хорошо. Я Змей Горыныч, а вы заблудившиеся принцессы. Если ты что-то для себя решила, то при до конца не сворачивай. Вы знаете, кто я? Знаю. Но это все было. А теперь нужно думать о том, что будет. Скажи, что у тебя все впереди. Ты обязательно встретишь своего принца в 30? Красотки так было, но это кино. Я В жизнь не знаю там страшно -то. Да нет, детский аттракцион. Проходите, присаживайтесь. <связь> Стоите такие несчастные, страдают они. У нас ничего нет. А сами бы что сделали, а? Вы <связь> вот для меня всегда семьей были. Да нельзя ссориться. Фотку просто отправить, да и все. Сиськи, что ли? Ну какие сиськи, Свет? Просто фотку. Как бы недосказанная должна быть, понимаешь, тайна. Рот.